Так, офисерок, ну что, едем по назначению мисс Бейкер к очередному Сантосу. Ну да. И опять у нас там подарочек. Но я надеюсь, что в этот раз подарочек будет такой же знаковый и хороший. Так, да? слушай, okay, я уже его вижу. Смотри-ка, это тачка. Нормальная такая тачка. А что это у нас теперь? Шорненькая. Угу. Оба и 8F Неплохо, неплохо Слушай, звучит хорошо Это получается у нас трехдверное купе, что ли? Вроде того mm. Кстати, неплохо управляется И быстрое достаточно, смотри Ну да Так, ну она сказала, что это будет в любом случае наш транспорт после миссии Так что я думаю, что можно сразу поехать в Лос-Сантос Кастомс и прокачать его. Так. Заезжайте. Все. Так, ну что? Посмотрим, что у нас в итоге. Бронечка. 50 тысяч, капец. Тормоза за 35, но ну почему бы нет? Что с бамперами у нас? о, -о, -о, -о, -о изменения но... есть. Есть, но да, но я самый спортивный поставлю, гоночный сплиттер, да. И задний диффузор карбоновый поставлю, ну прям все в карбоне будет. Так, двигатель у нас, естественно, в максималочку. Так, что с глушителями? Овальный, титана... Ох, плохо. Титановый глушитель тюнер. Карбоновый глушитель, да ладно, гоночный глушитель. И расширенный... Что это такое? Так, ну я, пожалуй, карбоновый глушитель поставлю. Почему бы нет? Так, решетка радиатора. Ух ты, ёлы, полы. Смотри, какая. Хромчик. Карбончик. Усиленная. И спортивная. Спортивную я точно не хочу. Слушай, можно, в принципе... А в чем разница между хромированной и усиленной решеткой? Вот я тебя сейчас показываю. А у тебя нет разницы? А, есть разница. Есть разница. Карбоновая вокруг. Mm -hmm. Такая вставочка. Окей, все. Берем тогда с карбончиком. Так, капот. Шов карбон. Не-не-не-не. Mm. Nee. Капот не в карбоне. Другое надо. Хотя можно вот гоночный капот с карбоновыми вставками. Так, слушай, ну, вот такой неплохой, кстати. Смотри, прям реально неплохой. Бри. Или. Да не. Тот мне прям понравился, пусть он и будет. Так, что касается клаксона, ну что-нибудь тут. <связывая> <связывая> так, а ладно. Пусть будет кукарачи это. Так, фары, естественно, в ксенончик. Так, наборчик пока оставим. Что с раскрасочками? Ух ты, смотри, какая Болосочки. двойная полоса неплохая. Угу. Есть еще полоса Obey. Ух ты. Черный верх Obey. Расстрескавшаяся в 8F. О, стритрейсерские полосы, кстати. Смотри, неплохо смотрится. Угу. Раскраска гонки на грани... Ну, дальше, да, гоночные опять. Облепленные всеми вся. О! Вал де Грейс. Интересная. Да, интересная. Слушай, давай ее возьмем. Mm -hmm. Неплохо. Так. Зеркала. Заказные. Из карбона, что ли? Окей. Mm -hmm. <laughs> так, номера. А номера не из карбона. Ну, ладно. Почему бы и нет? Так, что касается красочки. В какой бы цвет ее покрасить? Она, в принципе, в черном-то неплохо смотрится, но надо какой-нибудь ей другой цвет писать. Черно-белый. А ты хочешь какой? Красно-белый. А можно, кстати, темно-красный поставить, смотри. И она неплохо будет смотреться. <вес> Винно-красный, если взять. Можно каберне взять, тогда более такой трафарированный цвет будет. А что у нас еще есть? Но желтый это слишком. Зеленый неплохо смотрится. Но синий я уже не хочу. Синего так много уже. И коричневый тоже не подходит. И. Yeah. Ну, давай тогда возьмем, пожалуй. Файолет тебе не зашел? фиолетовый uh -huh. не ну, такой себе давай возьмем винно-красный в общем-то okay. а перламутр возьмем какой-нибудь тоже более ярко-красный в обычный красный возьмем uh -huh. так а дополнительный цвет у нас что у нас меняет дополнительный цвет где у нас хромированные вставки появляются мне так, опять задницу показывает так что ну, из задницы, я так понимаю, тоже ничего дополнительного не высвечивается, да? <свят> так, ну тогда и не меняем дополнительный цвет. Так, крыша. Что там, воздухозаборник? Ё... Карбоновый воздухозаборник. Ага, спойлер подъезжу. на крыше. <свят> <свят> Карбоновый спойлер. О, тюнинговый комплект. Неплохо. Это и спойлер получается. А гоночный это в карбоне. Не, ну давай поставим не в карбоне. Все-таки крыша, пусть будет уже сочетаться. Так, аксессуары для крыши, что? Заихрители. И карбоновые заихрители можно поставить. Ладно, пусть будут обычные. Крыша прям не унимается, я тебе хочу сказать. Кстати, неоновые наборы надо было еще качать. Цвет неона вот какой бы. Поставить такой. Наверное, красный. В принципе, красный, да, да, да, да, да, да. Красный поставить придется. Буквально. Так. Э -э mm -hmm. Чё у нас теперь? Пороги. Карбоновые, полуспортивные и спортивные. Ну, разница между полуспортивным и спортивным только в том, что спортивные а не из карбона. Uh -huh. Так, спойлер. Мелкий лип-спойлер. Большой лип-спойлер. Кстати, неплохо смотрится. Карбоновый. Это сблизи, наверное, неплохо. так Ёлы-палы. Чё? Ты видел это? Кстати, спойлер неплохой. такой Ну вот я тоже думаю его поставить. Кстати, стоит 17 с лишним тысяч. Так, подвесочку гоночную поставим, так, трансмиссия, в супер трансмиссия, турбонаддув, естественно, так, колесики, ну надо тоже какой-нибудь спорт поставить. Так, а я знаешь, есть есть одна идейка, поставить вот такие колеса Космо. Угу. И цвет колес выбрать. Во, белый иний. Mm -hmm. Прикольно будет. Так, Идеально. дизайн да, да. надо. А дизайн шины? Я думаю, не надо. Ну их нахрен. А вот пулестойкие покрышки обязательно. Да, они нам помогут. Куда мы, Куда мы еще без красного дым от покрышек? М? Обязательно. Так, дефлекторы. Елки-палки. Смотри, еще какие-то дефлекторы. О. А, это на окна ага. Нифига себе. Можно дефлекторы основного цвета и карбоновый дефлектор поставить. Не, ну Ладно, пусть будет основного цвета. Так, и стекла теперь в лимузин затонировать. Отлично. Можем выезжать. Так, ну что, слушай, неплохая тачка у нас получилась. Да. Злая такая. Ни хрена она рычит, ты слышишь? Угу. Я чувствую, она поможет нам наказать всяких. Да, плохих шей В общем, следующий шаг наш какой? Бейкер сказала приехать к ней в казино. Давай. Она, да, чем, едем. Прям лично нам хочет дать задание какое-то. Ну я так понимаю, она хочет просто посмотреть, во что мы превратим эту тачку. Хм. Я вот более чем уверен. Потому что прошлые тачки она видела из отчетов, во что мы их превратили. И ей тупо, видать, интересно, что мы на этот раз будем. Так, пожалуй, Поворотик. пора поворачивать. Угу. Кстати, неплохо валит тачка. На прямых она быстрая, а на поворотах она вполне себе справляется. Не, мне нравится, как она Прострелы стала девай. вот... Да не и только прострел, как мы ее оттюнили. Спойлер а, ну да. и сама раскраска такая. Ууа. Да, неплохо, неплохо. Так, ну что, мы уже на месте. Так что погнали. Давай, заходим. Нам пора заходить в казино. В общем-то, вот наше задание. Ух ты amazed how often mm -hmm. we get wannabe crews watching Слушай, по-моему, мы слишком trying от rob us. But this heist's different. They've got serious backing and serious tech. Mm. We don't Блин, даже интересно чем это все грену или липучку ты уже подготовился угу. так я пожалуй сейчас поставлю тогда какой-нибудь бронебойный пистолет на всякий случай но я чувствую нам не придется на тачке думаешь Принять. Опа. О, да. устраните цель так слушай давай короче я попробую его отстрелить а ты забыл? В смысле? Всё, он не захотел от ракеты падать? Какой Что он? произошло с моей тачкой, пока меня не было? Какого хрена у меня нету, просто двери? Что? Блин. Ты РПГ когда стрелял, ты где находился, скажи мне? Не, все нормально. Так, Я ладно, не трогал давай. дверь. Я к тебе подъезжаю, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Дверь, кстати, была даже не так. в тюнинге ее не было. Я вот что хочу сказать, понимаешь, да? <связь> <связь> да. В общем, весело. <связь> Короче, мне как-то оторвала дверь. <связь> <связь> Ай, не стреляй больше, РПГ рядом со мной. Дверь отрывает. Я больше другого варианта не вижу. Так, нам нужно ехать. Далее. Воу-воу-воу-воу. Аутас. Нам нужно всех остальных зацепить. И выяснить, кто это вообще все остальные. Потому что, видимо, про нас какие-то пакости рассказывают. Та, та такими быть. Угу. Ну вот мы. 500, сейчас... 500 метриков аккуратно. Ай, я, я, в... я не поделил его дорожку. Слушай, сколько что бешеных. Сорян, врезался в магазин. Я вижу. Сильно кушать хочет. Ну да. Так, ну что, следующий. Сказал за Так и где он? Что тут за стрельба? Задействуйте консоль. Давай, задействуй консоль. А так тут а все я уже. Я внутри. Давай. Так, подожди. Нажмите Е. Ты где? Иди сюда. Вот он ты. Да я здесь. Здесь. Так, так убейте грабителей. Ё. Погнали. Ё. Ядрич! Воу. Так, вырываемся. Узбогойтесь. Откуда стреляют? Я не а, вот он, еще один. Ни хрена у них тут. Разрешите остальные гравитеты при помощи ноутбука. Давай, Нажмите. разыскивай. Е. Так, опа, я флешку воткнул. Тук-тук-тук-тук. Поиск пошел, поиск-поиск. Оп-оп-оп. Зачем ты меня ушатал? А я перезаряжался, понимаешь? Я перезаряжался. Так, ладно, ты уже на месте? Мне нужно опять разыскать. А? Ты прервал процесс розыска. Прервал процесс, да, розыска. Еще раз флешку. Тут, кстати, красная пятнышко. Отлично. Все. Так, поиск, забираем флешку. Теперь никто просто Ликвидируйте. так к нам приедет. Тихо. Ёберут. Ликвидировать а, там, надо. Посмотри, сколько их. Надо ликвидировать. Ты куда погнал-то? А где Тача? Нет, а, ты сюда вот и... Вот она. Давай, Оп. садись. Отлично. Понеслась. Так, давай я буду отмечать и погнали ликвидировать. Ядрить... Угу. Можно и тут? Не, нам нужно чуть подальше. Не, не, не, подальше все-таки надо. Выезжать на мост обратно. Ёлка. Да. Я надеюсь, мы успеем всех ликвидировать. Да, почему нет? У нас нет уже времени. Мы можем ну да. хоть сколько их отстреливать. Да. Вопрос, Отлично. они какие будут? Бегущие или? Я надеюсь, бегущие? что бегущие. Да ёлки-палки. А, это тачка у нас тачка, Даже что если стоит? Я мины буду ставить. Ага, давай. Куда прям к ней подойди? Давай, Дай-яй-яй. Промазал. Беги. Да взрывай. Отлично. Так. Next. Слушай, каждый раз, я думаю, нам будет все сложнее и сложнее. Думаешь? Mm. Не знаю. Может быть Ой. они все на одинаковых? Так, ладно, погнали. Возят тут в фургончиках чего-то. Да Это что вообще стоит? Наши деньги они возят. Вообще. На месте. Так. А, стой, стой, стой. Опа. Что ж ты там просто гранаты убиваешь людей-то? А как Так, ладно. Поехали дальше. Это же просто. Бросил, убил. Бросил, убил. Ага. Еще надо точно бросить, но это уже другая история. Да, и другая история. О, вот он. Поздно. Я первый. О, смотри, тут хотят, хотят нас. Красные человечки. Пусть переходят вообще. Опа. Что ж нам трафик-то сегодня прям не мешает. Хм. Так, йо, а, опять единично. Ура, мы устробили. Ну неплохо, неплохо. Получилось достаточно легко и при этом нам интерес дали интерес, фишечки и денежки кстати денежек дали восемь с половиной прикольненько ставки повышаются интересно что будет в следующий раз так где наши мисс бейкер -то? будет она сегодня звонить -то нам? Да, она мне звонила, сказала что мы молодцы красавчик а, а мне она значит не позвонил позвонил Видишь как мы отработали лучше, чем федералы и без бумажного ракита. <смех> Отлично. Ну что, тогда погнали отдыхать.